Привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, сколько нужно файла подкачки для Windows 10. Итак, что такое файл подкачки Windows? Файл подкачки Windows или виртуальной памяти это способ системы виртуальной памяти увеличить оперативную память. Как это сделать? Нажимаем пуск, переходим в параметры, заходим в систему далее провалимся о программе и с правой стороны у нас есть с вами дополнительные параметры выбираем затем открываем вкладочку дополнительно быстродействие нажимаем параметры далее дополнительно и вот здесь у нас есть с вами виртуальная память вот файл подкачки это область на жестком диске используемая для хранения страниц виртуальной памяти у меня она стоит 5 гигабайт автоматически. Вы ее можете изменить за счет памяти жестких дисков. То есть выбираете жесткий диск, нажимаете указывать размер и вписываете исходный размер, сколько вы хотите отдать в оперативную память. Нажимаете задать, ок, и перезагружаете компьютер. Вот таким способом можно увеличить оперативную память. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!